Всем привет! привет! Мои звездочки! И Сегодня у нас новый челлендж. Он называется Кто быстрее? Мы будем с ней выполнять задание. И кто быстрее выполнит задание, стоп! Победил! Погнали! Итак, друзья, у нас первый раунд. Кто быстрее выпьет сок? Время пошло! хочет выиграть. Целую бутылочку собирается выпить. А, -а, -а! у меня провелось. Я допиваю. <сёживание> не может быть. Все. Я не верю. Покажи. -ха -ха. Она выпила, да. Она выиграла. Как это быстро? У меня почти тоже все. Почти, но я уже все. Ну ладно, пускай таки будет. Первый раунд мы прошли, счет 1-0. Пока что Алинкину пользу. Ну ничего, я ее сейчас быстро догоню. Второй раунд будет, сейчас посмотрим, что будет. Второй раунд! Как вы видите, у нас здесь аппетитненькие два арбузика. Сейчас мы их должны съесть на скорость Кто быстрее съест арбуз? Желательно веселье. На старт! Внимание! внимание! Марш! Марш! У меня куча семечек А у меня нет Поэтому я выберу. Мы забыли сказать, надо съесть до конца И у кого будет чище съеден ты выиграешь? Вкусненький арбуз. Я почти доела. И да. Она выиграет. Я все. У тебя еще это уже не ест. Mm -mm. Итак, все. Mm -mm. Да. Наелись, напились. Я первая. Mm -mm. Да. Надо было до конца. Я до конца села? Mm -mm. Нет, здесь еще есть. Друзья, напишите в комментариях, кто выиграл в втором раунде. У нее уже курочка. Не ешь это уже. Такой, ну нельзя это кушать. Я больше съела. У тебя еще есть такой розовенький. Это спорный вопрос. Я бы сказала, что я съела лучше. А я меня... быстрее съела. А ты качественнее. Да. Ребята, напишите, ребятки, напишите в комментариях, кто выиграл. Наверное, ничья. Ну давай Я быстрее, а она лучше съела. Давайте... Давай сделаем ничью. Давай. Ты согласна? Итак, третий раунд. Раунд с шпагетти. Мы должны найти кончик вот этой вот шпагетинки и ее съесть без рук. То есть надо будет выкручиваться. Давайте посмотрим, что из этого получится. Подожди. Сейчас. Руки спрячь. Да, да. Раз. Находи кончик. Надо съесть 4. есть 4 штучки. Раз. Два. Три. три. Я. Да? Я первая. Бражуй. У меня уже вроде нет ничего. 2-2. Да, это уже будет 2-2. Третий челлендж с макаронками. Тю-тю уже закончился. Тю -тю. Улетает. Итак... Так раунд четвертый. четвертый. Последний раунд. Мы должны достать коробки салфетки. И это победит тот, кто сделает быстрее. Пока что на счет 2-2. Да. А сейчас будет решающий момент. Открываем. Кто быстрее вытащит, тот. И победил сегодня в челлендже. Одной рукой. А другую руку прячь. На старт. Внимание. Маш! Я быстрее, я быстрее, я быстрее, я быстрее! хотя бы один раз я выиграла вот так вот было нам весело и прикольненько если друзья вам понравился такой челлендж можете сыграть его со своими друзьями напишите нам в комментариях понравился вам челлендж если понравился, ставьте лайки! лайки. Если вы еще не подписались, подпишитесь на наш канал. Заходите к нам в ну гости, гости почаще. Мы вас всех, всех любим и всем!